Могу посоветовать канал моего старого знакомого детройра. Он стримит игры. Бам. Бля! А! Делает угар нарезкий. Чини, сундук. Теперь вот это вот чуете. Грамофончик, вот сюда вот воткнуть компасик на стол. Ну куда же без карт? Отсюда его в стену. Снимает реакции на видео о Макарина, о, достижение выбило. В общем, старается, Трудяга. Надеюсь, ты его поддержишь добротным лайком и приятной подпиской. А также не забудешь побеликать на колокольчик. А я соизволю пойти дальше монтировать видео. Удачи тебе. Так, вы кого да союзники, ось? Да погодите вы, москвичи, я иду. Давайте, может, ось? Амкам. Я выбрал ось. Кого? Именно из этих курточек и шапочек, да? Да. Бля, они же выглядят. Куда идти-то? Ось. Бита за Москву ось. Мне нравятся эти шапочки, я прям не могу. Врагов увидеть это еще то занятие. Попасть тоже практически нереально. О, я положил. Вау! Это было так сложно, да? О, да ну нафиг. Их болеть ну, можно легко вообще. А, это русский? Ну, я думал, это не русский. Тут пока на, на врага не наведешься, ты не поймёшь, что это враг. Не обязательно наводиться на врага, чтобы я понять, всё, что это враг. Да Ой, так само Меня подбили. А с чего меня убили? С пулиной такого никого или Тупыми анекдотами. А я, а, я трахтель! А у меня трахтель сзади меня. Ты, Гриша, находишься? В тюрьме. Не, а чё за тюрьма? Я в крыше Опа. застрял, вокруг меня стены, как из атаки титанов. Скажется, когда там нормальная катка начнется, Окей. Знаешь, я сейчас такое увидел. У меня пробежал какой-то пацанчик. В одежде гопника и там три И дальше. Три полоски. Уже. Мозг расплавился. Соня, тут есть бопровод. Я <с> про... Соня, иди. вот Зайди в этот дом. Я понял. Здорово. Замечательно, мне нравится. А он меня может разбить? Да нет. Да она спокойно, она спокойно давит. Да не, не раз, DAM. Поли, дебил, ну тебя. Чисто в мейнкрафт зашел. Я на мис. Саня, Саня, сань, Саня. Три пункты, Я полетел. А я не могу! Да неудачник! Я прилетел прямо к кому-то пол. Я его положил. И меня положили! Блин. Ты, налево. Я просто я наблюдаю за человеком панадом. Вот а теперь я сдох. Если ты победишь здесь, то вернешься на поле боя. Но если проиграешь, на этом твои... Время заслужить свою свободу, боец. Найс! Я просто слышал там, где то справа бегай, да открой. Ну! Вот тут в этой стене, как вот справа тебя. Аня, это не окно. Не показалось. Очень похоже на окно. Стопкера. Кто заедет? Вон они уехали справа. Помощно. А захлить уже корят! А захлить! А захлить! А захлить! А захлить! А захлить! А захлить! А захлить! А захлить! ты захлить! А захлить! А захлить! А захлить! Если ты победишь здесь, то вернешься. Я просто на просто боя, но если проиграешь, на этом твоя битва, Я твоя очередь. Я прям сейчас чат. Да ты сволочь, Ай, ну да, а Он возвращается на базу. Вперёд, победе! он, ты возвращаешься на Я победил! Это было нелегко. Картофельная околь. Одолжи, дай. Ч ⁇ Сан, оставим крыс. Сан, за Мы проиграли, но это только было по-другому. А ты про кого сейчас? второго бос. Я за его спиной далеко от него стою, меня бьет. скоро убить? убиваешь. Да, у него остается хп на 5 ударов. Он берет и пьет местным фитбоксом за 5 метров. Ты А там. Смазку используешь? Че? Смазку. Нет. Это печально. А, жаль, смазка а я мимика пойду, приезжал вон. мимик, мимик, мимик. мимик, мимик, мимик. Ой, мимика. Нихуя! <свят> мимика вы демона? Да, это нормально. На, бля! На, бля! На! Он про он меня шоу! Он вы... и тебя шт! Шо... <с blended> <с Special> <с реч> а мимик выжил! А, а! а, а! а, а, а, а? мимик выжил? ха а, Ч за магия? Ч <сли> за está? магия? Вот за херня сейчас была. Я думал, мимику сейчас спокойно отпинает ногами, руками. <сíck> <сíck> мстители началом че-то прям совсем грустно как-то mm. mm. mm. ты еще раз язык пропустил? Mm? ты еще раз язык пропустил? к сожалению нет я вторгся и его сразу убили <связать> <Прикольно>. <связать> я, я подключился, Это уголь и бледный язык, хозяин углей умер, меня обратно посылали. <связать> Зашибенно. Вот мне бы уголь вот так вот дали бы. <связать> Но тебе его не дадут. <связать> О, уголь восстановился. Замечательно. <связать> А, я Лего убил. Я вообще все кнопки перепутал просто сейчас. О, Лего, ты появился на своем трупе? Да, я из него родился, чертил. Ой, стрельба. Мог бы бегать и ходить. Необразованная. Дверь открыта. А почему я сам начал ходить? Останови! Остановись, блять! Гера автоматика. Хочуть именно динамику. Наши отряды пополняются. Только один немушки высотился до конца. Реально, только леди не хватает. Отряд На брата нашего напали! не говорите, не говорите, не говорите! Ты позор нашей семьи. Пошли, вон! Брат, ты не успел. Я просто увидел, я за ним побежал. О, кстати. А, да! Ой, блять! Кем-то забрал, нага, ну бьей! Да ты учись! Сзади сирек! Нету сзади ничего! <свят> Ой, да, все вообще уважение. <свят> Давайте погасим. <покричим>. Осталось <свят> 5 Итак, коллега, <только LEGO> не <свят> с нами. <свят> я не понимаю, я потерялся. <свят> Это, забыл, мы, мы научились разговаривать, Лего ты еще не улюционировал до этой степени Пошли нахер, я сам не понимаю что происходит Не я про- только взял пулемет. Я вообще что-то не понимаю, что происходит. один ты И все не, я тебе, я Работает. Почему у меня такой локация, где даже чужой притеряется? Я не шучу, я нахер потерялся в этой локации. Да, да! На 16 секунд надо стать прямо Не пищами. Не, ты понимал? Я не оброрежу, я сходюсь. Эй, да в смысле? они здесь. О, Лего Уходим, Фактически уходим. Да-да. Ну вот и настал конец моего видео. Надеюсь он тебе понравился ты поддержишь меня лайком и подпиской, это было бы неплохо. А я пойду монтировать следующее видео. Удачного тебе дня и пока.